Очень козырьки, не думаю. Nice, забыл, напомни тебе надо про неё. Flashing guns. Забываю все время. Ту-ту-ту, maybe more. Сыгать. Combust, Потом не пахнет. Окей. Okay. Go pick together, guys. All three. One, two, three, pick. Oh. Нормально. И жестко мы на одного бедного типочка вышли. Прикинь, как его ему обидно, наверное. Я играл с этим зеленым против в противоположной команде. Они с и желтым чуваком. Играли против нашего оранжевого. Все старые лица здесь. 10, 10. Кстати, я предположил 1800 рублей. Кран, хуй. Туп-мит. Ой. Ч ⁇ там? Живот. Где у вас? Че это было вообще? Их нет? Ну, там у кого-то муха была, у кого-то кого-то я так понял. Привет, Андрей. Надо граф брать. Чего он тут маячит? цены против вас сейчас сыграл. Мы заметили. EVP? Нет. Где он Ничего, у нас отжал? обидным образом лауэр блять силу ты у него сколько ладно нижний слева мид, слева мид бежит медь бежит слева закрываю я сейчас чуть -чуть открою ну, ну блять ну что шос шарт лауэр Тропнет. лавр есть. Борни бомба Борни с бомбами. началось а. А, было. Б... что я даже не удивлен. Yeah, Человек будешь брать Надо. Чё... А тут что? Да нет, бой. Наверное, знаешь, надо. Я больше думаю, пикать или не пикать. А чё, думаешь, там серьёзно не будет, что mm -hmm. Пальма. Эта. 38. Чё там? Mm -hmm. вас не знаю. Он, да? что Пальма, похоже, нету. Шеставит, nice. там где то блять лежал Айсла nice Вижу наш подрезал а У тебя человека нет? Тебя дать Да у меня убили ну, Давай And someone drop for poor uh, guy yes. М -ку я куплю чтобы Uh -huh. Топ-мид. Чем что? Ли? Ой, Тану, что это было? Халфби, ah, yeah, Ой, да, конечно. To... Сейф, well, to... well, You Ну каковы шанс Не знаю, окно уже запушил Ну все Ну теперь никаких шанс я его не забрал-то а? Да вот именно Минус тридцать был Я вообще в него не попал, который смог выбежал я тебе забирал, второго, смог забирал. Давай, давай. Пожалуйста, давай, Ладно. Вот это плохо. Капать пим, манесекте. Ой, дядя. А что, без армон? Ой. А. Мол ну, походу, с первым был. Забавная ситуация. вас все забавно просто максимально я потом тебе бус покажу один за откат живем живем он без лица все что ему делал опа молик начиналось так красиво не Получается не зря закупился. Получается. Ч, не будешь такая? Ну oh, да? Давайте. Ч у меня еще варианты есть что-то? <смех> а начиналось так красиво. Let's slight box together, Green. Я сразу ушел Угу. Uh -huh. Бочку уничтожил. Ой-ой-ой, много uh -huh. Я ухожу. Cross-long, cross long, cross no. In the smoke. Ну, я клач потащил, теперь клач себя. Это откуда? Он вон. Почему, может быть? Ну, мэй, лонг. У нас лонг? Это на Походу. Сидел за ящиком что ли? Попытка была хорошая. За ящиком сидел да, тварь. Походу. Uh, uh... Для кит ты. Uh... Озен сказал. Это не минул. он, О, нет, темка минус 94, 6 хп. 6 хп 6 хп еле убил. наш ну, обходят смарт митуби ну если там, то, то, то, то. из me to be. митуби может сити я думаю это да не 4-4 да полюбовно хп нету, да нету Пока. Okay. Mm -hmm. Ну не все так плохо. Как могло бы быть. Да тут все очень плохо. Нормально. Все все будет. You wanna goby? I can fake long. Easy. Ну, вот эти фейки это вообще ни о чем, честно. Flashback. Не надасте. Путь, малок. Машина. <мышленный> <мышленный> Че там? Слушайте. Пловочек пива. Допустим. Виндо. Вон дочь. Твой, твой, твой, твой, твой, твой, твой, Это мы откликались а начиналось так красиво ну я бы форсил я тут на шутках на тот чувак который фейковал он не должен был умирать что за фейк он префом пострелял бы просто и ушел бы по идее приличия да Флэнг, Let's go long and он Блин, я тут не пойду. Что а... Баш... шот? Надо ждать вон. Где? Okay, Тихо. Ситя. Ситя. Он подшл ставит. Нормально. You gonna need go to drop your Ну Тебе такое, что? такое. Я могу подогнать? Я то push long. I have flash for you. We need a weapon, sir. Far away. Uh, can you drop? Yes. Come on Слушай, может денег нет. Да там по факту денег нет. In long, in long. Take long, someone. He's in the doors. Oh, yeah, yeah. oh, oh, yeah, yeah. too long, too long. One more. Beat. Yeah, one Ну и чё, это форс что-то? Ну нет, пистолеты. Да. Ну там шарте форсил. А. В ноль. Короче, разброс пошел, да? Ну. Где тут? Э -э пистолет. Улетел. Лучше я и бомку засейвил, серьезно. Зачем? Потому калаш. Хочу. Да, пожалуйста. Да, да. ну, у вас да. Да, конечно. десятку долларов. а флешу b 4B. 1 Нет. Ничего Залепил. жесткой было. что? Окей. План просто план. Шорт, Шорт, шорт вас. Не знаю. He шорт? можно. Nice. How was he waiting there? Пойдем. Ладно. Не flipsмасы. Гелл, can you drop me please? Something. Thank you. Of course, of course. Sorry. Thank you. We will make them больно он мне в прыжке дал я тебя базарит я тебе это пока ты это увидишь ты охренеешь он наверное ему, наверное ему сейчас также было больно поверь мне мне было больнее темку запушит сто процентов поверь мне было больнее ему ну, ловер читаем ну видишь, же, раскид какой-никакой. Под флешку запустите мы это, ну нет. Шорт. Шорт. Он молит она В чем прикол кидать молик сразу не смотреть? Ну вот, пожалуйста. Ну согласись, да? это же Это очень тонкие материи Counter-Strike. Mm -hmm. Я больше не понял, зачем он рампу смотрит. Я вот больше не понимаю, когда нет прикрытия. Ладно. Боже мой! Да, да. Ну ты тоже вахуй. ну такого надо забирать как мне кажется ну вообще надо ну было бы неплохо по-хорошему ну по-плохому по-плохому надо бы тоже забирать scout me down low ты god f**k, так ты лонг нет? А, справа а, Право был. Буха. нас лунг не смотрится. чек лунг оранж а нас... Все. Ой, сейчас подлагало. Еще шорт. Он мой Мид слева близко. Тунтур. Тунтур. Тунтур. я Тунтур. Тунтур. Тунтур. purple Someone wants an ADP. Go B. First. Then let's мощный видно. I have Sky Flashers. мой. Надо Нормально, нормально, нормально. Ну, я чемусь костюм. Сейчас по плану. Чем-то смотрю. А че okay. sure. кто у него? Я в тонус, я в тонус, я в тонус. Это игра, никто же не идет. Ну как-то помнить, что... Кто умеет уметь? Кто умеет уметь? по Очень красный. Ой, гей. Норма. Так вот, можно и на глобал замахнуться.